По-моему, здесь какой-то подвох. Кто подскажет? Первый поршень, второй, третий. Смотрим. Наклоняем их вот так вот. Ложим. Ложим. Ложим. Метка в сторону. Шкива должна быть. Замок. Замок вкладышей. Здесь стрелочка вверх. Тут маркировки нету. Она с другой стороны. В сторону маховика получается. Но замки замки вот с этой же стороны. И стрелочка в сторону шкива. И первый шатун. Также замки с этой стороны. Стрелочка в сторону шкива. Второй. Третий. Маркировка есть? Точечка? Нету? Нету. Отверстие под масло тут Тут И тоже здесь, но маркировку уже здесь с этой стороны видно Где косяк, кто подскажет?